Это растение использовалось более 5000 лет назад в Китае, на Тибете. Местные жители заметили, что животные, которые употребляют этот гриб, необычайно стойкие, необычайно жизнеспособные. И они стали добавлять это растение в виде порошка домашним животным. Получили уникальные результаты. И тогда они стали использовать его самостоятельно в пищу. И взрослые дети перестали болеть. Его еще называют гусеничный гриб. Почему? Он имеет интересную фазу, интересный цикл развития. Споры этого гриба впрыскиваются в гусеницу, бабочки, которая находится глубоко под землей. И гриб паразитирует на ней, развиваясь и увеличиваясь в размерах. До 90% всех жизненных соков выпивает он из личинки бабочки. Таким образом растет сам. И к весне... Он прорастает и становится растением. Вот такой интересный цикл развития. Благодаря этому циклу развития он содержит в себе очень много полезных питательных веществ. Это именно кислоты, это и нуклеиновые кислоты, и полиненасыщенные жирные кислоты, это и фосфолипиды, витамины, микроэлементы. То есть, по большому счету, это питание для клеток нашего организма. Это то, что каждая клеточка должна получать ежедневно. Мы используем его для лечения различных заболеваний. Особенно это касается заболеваний верхних дыхательных путей, заболеваний бронхолегочной системы. Кардицепс полезен людям, которые курят. Применение кордицепса для таких людей – это жизненная необходимость. Кордицепс очень эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, при лечении заболеваний печени, при лечении вирусных гепатитов, особенно Б. Кроме того, улучшение функции печени, которая осуществляется за счет кордицепса, дает возможность улучшать состав крови. И если печень у нас здорова, Значит, у нас будут работать остальные органы и системы в несколько раз лучше. Кровь попадает в каждой клетке не загрязненная, а чистая. Кардицепс содержит в себе вещество, которое контролирует выработку инсулина, которое улучшает чувствительность клеток к инсулину, благодаря чему кардицепс Активно используется при лечении сахарного диабета. У больных с онкологическими заболеваниями применение кардицепса особенно наглядно. Блокируется развитие метастазов, первое. Второе. Тормозится рост самой раковой опухоли и эффект проводимого, ну скажем, агрессивного лечения значительно усиливается. Фактически сводится на нет побочные эффекты. Кардицепс рекомендуется принимать тогда, когда у человека ослаблена иммунная система, когда у человека упадок сил, когда у него бессонница, при половой дисфункции. Прием кардицепса не имеет противопоказаний. Его можно применять с первых дней жизни младенца. Прием кардицепса нужен абсолютно всем. Кардицепс еще препятствует развитию старения. А если человек, например, принимает кардицепс профилактически регулярно, то он содержит свою иммунную систему, ну, скажем так, в состоянии повышенной боевой готовности. Помните великое изречение – пища должна являться лекарством. Вот кардицепс – это как раз тот случай. Это еда. Еда полезная, еда нужная, еда, поддерживающая ваше здоровье.